А, собственно, по какому случаю праздничка то 12 июня? Что такого произошло 12 июня? И, кстати, в каком году? Это вот еще один вопрос на повалу, убивающий, я думаю, процентов 80 народонаселения. То есть 80% тебе не ответить ни за что. ну Что было, может, скажет процентов все-таки 25, даже может быть 30, хотя, конечно, я очень лещу народу, но в каком году, это уж никто то не скажет. Вот. На самом деле, 1990 год, я помню это как раз, самая такая, моя молодость, я следил за политикой, в 1990 году, на самом деле, всего-то навсего, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, РСФСР, провозгласила свой государственный суверенитет. Вот что мы празднуем. То есть, это на самом деле если уж называть вещи своими именами, это день выхода России из СССР. Ну, понимаете, потому что когда республика говорит, что она теперь суверенная, то это, в принципе, означает, что она как бы сама по себе и в союз не входит. То есть она и именно это, собственно, и имелось в виду. Это Ельцин таким образом противостоял Горбачеву в их невероятной схватке за, так сказать, главенство в стране. Вот. И поэтому, собственно, уже поэтому получается, дорогие друзья, что все эти там обвинения, что вот Украина развалила Союз, там так все жили, не тужили, но чертовы украинцы захотели, значит, из него выходить. На самом деле, конечно, такое, ну говоря очень мягко, лукавство. Потому что Союз развалила именно Россия, точнее вот это вот РСФСР, когда она, заметьте, ну, практически там еще до этого были прибалты, но прибалты не считаются. А вот когда РСФСР заявила, что она теперь суверенная, и, в общем-то, в гробу видала всякие союзные органы власти, собственно, это и запустило процесс. То есть, по сути дела, именно Россия дала старт и запустила то, что потом товарищ Путин, между прочим, Назовет величайшей катастрофой 20 века. А, величайшей геополитической катастрофой 20 века. И значит, получается, что послезавтра мы все, всем, так сказать, российским народом, будем праздновать эту самую величайшую геополитическую катастрофу. По развалу СССР, из которого как бы первой, на самом деле, из больших республик вылупилась как раз наша Россия, которая теперь называется РФ. Вот. Это уже, на самом деле, само по себе смешно. То есть, что тут праздновать-то? По сути дела, вот все эти э, горячие страдальцы за СССР, как там было классно, как там Горбачев развалил, а Ельцин добавил. Для них 12 число и должно быть э, черная дата в календаре. Черная дата. То есть, вообще, просто повод порыдать. Ну, величайшая ге геополитическая катастрофа. Но нет, это выходной будет, сейчас он переносится на понедельник. В общем, три выходных дня у нас впереди, поэтому я особенно приветствую всех тех, кто все-таки слушает стрим, а не едет при этом куда-нибудь в своей э, повозке на дачу. Вот, привет, дорогие друзья. Ну и, конечно, особый шарм всему этому придает то, что видите, э, э, теперь это называется День России, так вот 12 июня 1990 года, эта самая Россия, она ведь провозгласила свой государственный суверенитет, ни словом, заметьте, не упомянув, что у нее есть какие-то претензии на какие-то еще территории вне ее. То есть она провозгласила свой суверенитет вот строго в старых границах, так сказать, России, где не было ни Крыма, ни Донбасса, ни уж даже, прости господи, Херсонской области. Ничего не было. И мы это послезавтра будем праздновать всем народам. То есть, как говорится, этот самый беки, тыкавка кланяться велели. Страна ведет эту самую как бы операцию по отторжению территорий от соседних государств, но при этом празднует День России, который себя провозгласила в старых границах. Без каких-либо присоединенных к ней территорий. Выходной день, шашлыки, всенародное празднество. Ну, естественно, кроме тех, кто там в это время сидит в окопах и бежит в атаку. То есть поразительная совершенно вещь. Просто поразительная.